Приветствую тебя на канале Dive UI Film. И этим фильмом я начинаю рассказ о наших албанских каникулах. Если ты еще не в курсе, то по этой ссылочке ты можешь посмотреть коротенькие ролики, которые монтировались на протяжении нашей поездки. Там же ты найдешь запись семинара, который состоялся в дайв-центре Dive Point, где Олег Климчук и Влад Тамаль рассказали более подробно о том, какой именно дайвинг в Албании. Вообще, в двух словах, дайвинг в Албании – это дайвинг с изюминкой. Это дайвинг в стиле дайв-центра, дайв, -центра, дайв -пойн. Поэтому, если тебя это заинтересовало, то ты можешь прийти на Вернадского 32, либо пройти обучение, либо повысить свой уровень и в дальнейшем ездить точно так же на дайвинг с изюминкой. Так вот, продолжим. Албания. Албания, страна до определенного момента была она достаточно закрытая. И совсем недавно она начала открываться и показывать себя, приглашать себе туристов. В Албании есть огромное количество затопленных объектов, находящихся в Ионическом и в Адриатическом море. А также в Албании есть Пещерный дайвинг с кристально чистой водой. Кстати, замечу, 70% территории Албании покрыто именно горами. Я не буду рассказывать тебе историю Албании или географию. Если тебе интересно, ты можешь найти это все в интернете. Просто посмотри на эти красивые виды. Интересно, красиво и заманчиво, не так ли? Не забывайте подписываться на канал и оставлять комментарии, это немаловажно. Перед тем, как отправиться в путь, я бы хотел вас познакомить с командой. Влад Томаль и Олег Климчук, организаторы. А также Диана Томаль, Игорь Троцюк, Виктор Гвоздь, Катерина Мухина, Игорь Андерсон, Алена Савенко, Андрей Трошкевич и я, Павел Богдан. Все достаточно опытные дайверы с немалым количеством погружений. Мы отправляемся. Вперед! <«Музыка> Целью нашей экспедиции было посещение города Саранда. Это южная часть Албании. Мы выезжали в 3 часа ночи, потому что впереди у нас был достаточно длинный путь. Но он был очень интересный. Отправившись в путь, мы загрузили машины полностью всем оборудованием. В Одесской области некоторые участки дороги нас очень порадовали своим асфальтным покрытием, поэтому их легче было преодолевать, съехав на обочину и проехав по более ровной обочине, нежели по асфальту. Где-то рядом у нас уже граница. Сколько километров, да? Тут каких-то 200 километров осталось. Дорога дорогой, завтрак по расписанию. Так. Сало слива. Сало да, в Африке. Что Сало Давайте кусочек сала попробуем. Салфеточки оригинальные, да? И вот идет капитан мероприятия. Привет. Ориентировочно в районе часа дня по киевскому времени мы приехали на границу с Молдавией. Прошли границу мы достаточно быстро и успешно. Езжаем. Хотим поблагодарить пограничную службу и все замечательной, прекрасной девушки офицера, что не заставило нас мерзнуть долго. Ура! Ура! Наша команда продолжает движение. На текущий момент по киевскому времени 13 часов 47 минут. Итого мы 11 часов двигались от Киева. А вот на румынской границе у нас возникли некоторые вопросы. Сейчас мы находимся в Румынии. У нас смена водителей. Стофету <реклама> <реклама> принимаем и рухаемся дальше. Ничего да. нас не остановит. Андрей будет отдыхать. Теперь Андрей у нас всю ночь нас транспортировал. <реклама> Все, Андрей уже отдыхает. Влад пока не хочет меняться. Влад, передай привет румынским пограничникам. Да, привет румынским пограничникам. Показать да. им надо было все что угодно. Лицензии разные всякие, объяснить почему у нас не И так Главное все в бумажном виде, электронная база не работает. Поэтому на будущее должны знать о том, что румынскую границу проходить не только... только с такими бумагами. По киевскому времени на текущий момент 3 часа дня. Получается, что 12 часов, но сейчас мы находимся в Румынии. Граница у нас заняла где-то ориентировочно час. Заехали с Украины в Молдавию, прошли там два поста, потом с Молдавии приехали в Румынию. Двигаемся мимо Бухареста, в сторону Болгарии, переходим болгарскую границу и Греция. Мы в дороге. Наш капитан и главный штурман Влад проложил маршрут по Румынии таким образом, что мы приехали на паромную переправу через Дунай. Тем самым сократили путь где-то километров на 300. К сожалению, приехали к парому мы уже в темное время суток и не могли полностью насладиться красотой Дуная. Очередь на паромную переправу в основном состоит из грузовиков. Паром грузит и легковые автомобили, и грузовые автомобили. Проехав фактически без очереди, мы переправились на противоположный берег Дуная и оказались в городе Силистра на румынско-болгарской границе. Болгария. В дальнейшем самые большие сложности нашего продвижения создавала плохая погода. Это постоянный туман по дороге, дождь, иногда достаточно мелкий и противный, и усталость. Мы уже находились порядка 20 часов дороги. Под утро, добравшись в Грецию, мы выехали на автобан. Это очень красивое и великолепное движение в тумане с хорошей скоростью по трассе. Что может быть красивее и интереснее, наблюдать горы. И усталость вроде бы проходит, и понимаешь, что ты приближаешься к цели. И вот, мы видим впереди море. Мы уже близко. Выехав к берегам Айанического моря, мы поворачиваем и берем уже прямой путь на Саранду. Несмотря на усталость, у всех чувствуется уже приподнятое настроение сказать, что мы почти приехали. Спустя один час. Скоро, скоро мы приедем. Упертые греческие бараны не дают нам проехать. Преодолев немалое расстояние, мы заезжаем в город Саранда. Не забывайте подписываться на канал и оставлять комментарии. Мальчики и девочки, мы добрались до конечной точки нашего путешествия, города Саранда. На текущий момент мы разбираем наши машинки и раскладываемся по номерам. Дорога у нас заняла суммарно 32 часа. 32 часа в дороге, с учетом границ, остановок отдыхов, где-то ориентировочно 30 часов без остановочного движения, 2000 километров. Ночь была тяжелая дорога, все по чуть-чуть ехали, все по чуть-чуть отдыхали, но слава богу, нас встретило солнышко. Все счастливые, радостные, улыбаются. И разбираются по местам. Идет сразу. Да, Игорь сразу, как говорится, быка за рога. И в пещеру. И в пещеру. Вот так вот мы добрались до города Сара. Первый день пребывания в Албании никто, кроме Игоря, не пошел нырять. Мы все были очень голодные, поэтому отправились познакомиться с городом, пофотографировались. Смотрели красоты и потом улеглись спать. На следующий день нас ждало погружение на затопленный корабль «Пробитас». Продолжение следует.